не ставить саму? Нет, не ставить. Я потом, да, потом можно вопросы задать. И мы звали специалистов в области it технологий да? Или кого Лучше веб-технологии, наверное, веб-технологии, ну, или лучше даже, наверное, интернет-маркетинг. Так будет да. самое да. правильное. я, я в этом что Звучит, честно, скажу, а вы, уточ... вы уточняете, я да, буду да, я просто спрошу, он... буду спрашивать. что это, Ну, на самом деле, по тех, как я слушатель, я, я вас уверяю. смотри, а, а а вы... а больше а тема а именно как интересен бизнес. Не просто сама технология, и а вообще технология именно и бизнес. Все, То есть вот и это и хотелось бы именно. одевать, Я не знаю, что скажут. что? Рахман, вытащить прямого тела? Я не знаю, ну, как случится. как вы, решили? я могу просто послушать, если не не хотите. Вы же не против инстаграма? Да, за. Веб-технологии. Когда так, когда микрофон, если что, например, если какой-то вопрос есть, может быть, позвонить, если кто-то позвонит, что это как будет? Как будет? Да, да, да, да, Некоторые слушатели ворвались. Слушай, у нас же я. Да, чтобы не было нас, знаете, волосы не оксида. Звук ставит, да? Запись из звука. А, сюда не позвоните. Вот так вот, вы Ну что ж, мы еще раз приветствуем тех, кто с нами с 8 утра и тех, кто только присоединился в студии. По-прежнему для вас работают Луиза Кабачева, Алипа Смарилов и я, Алина А говорим мы сегодня о том, как информационные технологии, эти самые IT, да, если говорить сокращенно, упрощают и улучшают нашу жизнь. И к нам сейчас присоединился тот эксперт, о котором мы много говорили в первой части программы. Итак, в студии Сулейман Полищук. Доброе утро, Сулейман. Доброе утро, с вами. специалист в области а, интернет, продвижения, маркетинга, а, веб-технологий. Всем этим он занимается и об этом мы сегодня поговорим. А также у нас есть эксперт со стороны бизнес-сообщества. Это Абдрахман Хесингдинов. Доброе утро, Абдрахман. Спасибо большое, что тоже нашли время. Да, прийти, потому что сегодня мы хотели бы, наверное, больше сейчас, вот в этих 30 минутах, поговорить о том, как IT помогают развиваться современному бизнесу. И если позвольте, Сулейман, мы начнем с вопроса. Вот до вас, буквально в этом кресле, сидел бы уважаемый Алим, который сказал, вернее, констатировал факт, что, к сожалению, мусульмане сегодня в области IT-технологий, на шаг позади э, остального мира. Не буду добавлять вот этот термин цивилизованного, потому что я не отделяю нас ни в коем случае от э, цивилизации. Но в плане э, вот а, того, что касается интернета и веб, дело, что мусульмане, к сожалению, сегодня отстают и, может быть, не на шаг и не на два. Ваше мнение. А спорить с Алимом можно? Дискутировать. Дискутировать почему бы нет? Да, жаль, что он ушел. Ну, э, на самом деле, наверное, если говорить в какой-то общей массе, да, наверное, есть какое-то отставание. Э, скажем так, не мусульмане вырвали пальму первенства. Но э, есть и очень, на самом деле, прогрессивные, конкретно у нас в стране, да, в Федерации есть очень прогрессивные мусульмане кто именно занимается маркетингом айти и так далее я по именам по именам к сожалению не перечислю но я встречал не раз и не два очень много на самом деле встречается. ну наверное примерно такой же процент как вот грубо говоря соотношение мусульман и не мусульман, такое же примерно соотношение его вот именно войти да то есть есть есть но, а сегодня, то есть мы, в общем, уже, наверное, это будет таким общим местом, если скажу, что сегодня без IT-технологий современному бизнесу развиваться нельзя, да, то есть это уже аксиома. Конечно, конечно. А, тогда давайте вот поговорим конкретно, поскольку все мы, собравшиеся, вот кроме Абдрахмана Хаджи, все-таки люди, не занимающиеся бизнесом и не столь следующие, вот если а, человек сегодня хочет открыть какую-то свою фирму, небольшую, маленькую, не знаю, шаговой доступности, кофейню, цветочный магазин, продуктовый магазин. Зачем ему нужны вот эти IT-технологии? В чем они будут конкретно выражаться? Маленький какой-то домашний, семейный, уютный ресторанчик. Зачем, в чем там будет вот эта вот сфера IT? Ну, видите, в чем дело. Если в 90-х можно было просто повесить какую-то, выписку, да, то есть и народ бы пошел в валом, то в наше время люди вы видели, как они ходят по тротуарам, они ходят, уткнувшись вот в этот свой смартфон, то есть они не видят дорогу, могут упасть в яму, то есть соответственно им нужно заявлять о себе и о своем бизнесе, если мы хотим не только для себя и родственников ближайших знакомых знакомых работать, да? если мы хотим также работать для каких-то внешних клиентов и увеличивать увеличивать доход увеличивать там оборот компаний нам обязательно нужно каким-то образом выходить в интернет заниматься интернет продвижением своего бизнеса но каждому бизнесу нужен индивидуальный подход так или иначе то есть где-то нужен инстаграм где-то нужен это где нужно SEO, да то есть где-то нужно а на самом деле не то не проблема. Поднимите руки, да, тут понял, что такое SEO. Можно не поднимать, я сейчас объясню. Ну, instagram знаете? Конечно. Вот, а SEO это переводится с английского, точнее читается на английском как Search Engine Optimization. Это оптимизация для поисковых систем. То есть это метод с помощью которого так называемый оптимизатор может поднять сайт поисковой выдачи выше чем значит сайты конкурентов таким образом например по точному запросу типа доставка роллов суши и так далее то есть он может выйти выше то есть всегда будет ваша семейная кофейня выходить в первых строчках да было бы это еще нужно случай с кофейней гораздо лучше наверное в Инстаграм подойдет уже пошли то есть это Сталима? Вот того, когда лучше, вот, инстаграм, когда лучше инстаграм, когда SEO, как логовый. Какие-то сайты, собственно, можно чего, учен, учен, учен, да. да, эти сооружения с чего исходят? Да, вот Столько вот, вопросов. Вот только то, что спросили коллеги, давайте, вот нам, ну там кофейник, сущный магазин, не важно. Человек в этом разбирается, но он разбирается в интернет продвижении, вот в тех же SEO, вот впрочем. Вот как ему понять, как лучше выходить на эту площадку, как о себе заявлять? Для этого есть вы? нет так. меня на всех не хватит да, то есть конечно конечно есть я и подобные специалисты специалист специалисту рознь есть хорошие есть не очень есть так называемая ну ладно не будем ничего про рынок говорить да то есть сами если что разберутся люди суть в том что на самом деле я считаю что нужно в первую очередь идти не к специалисту а в первую очередь сделать то что сказал стив бланк в своей книге он он сказал лозунгом out of the building выйти из здания то есть первое что нужно сделать это нужно сделать шаг на улицу найти там где будут ходить или стоять или сидеть потенциальные клиенты и поговорить с ними причем поговорить с ними не о их будущем а о их прошлом и на основании их прошлого сделать выводы насколько они в принципе в поведении в своем в психологии близки к тому чтобы прийти в нашу кофейню новую вот а уже из этого исходя нужно то есть каждое такое исследование каждый такой диалог внимательно документировать можно на диктофон можно еще как-то да, на бумажечку и мы там пишем просто например что человек регулярно сидит где? в инстаграме то есть как вы ищете как вы искали прошлую кофейню а я вот там значит репост увидел там то там то и уже становится все на свои места, что человек потребляет информацию касательно того, скажем так, какой-то гурманской своей сферы, касательно потребления пищи и так далее, он уже из, из, из соцсетей или из инстаграма, например, конкретно. Вот так вот. Скажите, а вот эту вот работу должен проводить сам бизнесмен, или вы тоже, как айтишник, это делаете? Или это все-таки к вам, он уже должен бизнесмен прийти с раскладкой. Вот я провел вот это вот исследование, что вы называете, а от да, если я правильно говорю. Вот теперь на основании этого сделайте мне вот это продвижение в интернете. Очень хороший вопрос, мне очень понравился. Значит, я что хочу сказать, что. А можно еще раз вопрос? Предварительную работу, вот эту out of the building, еще раз прошу прощения, если я не точно правильно, правильно. должен да. проводить сам бизнесмен, основатель того или иного бизнеса, или вы перед тем, как запустить интернет-продвижение фирмы, тоже можете эту работу провести? По идее бизнесмены, у меня здесь сразу короткая история, короткий пример. У меня есть значит, друг мусульманин из Москвы, он занимается восстановлением э, серьезных повреждений зубов и челюстей после дтп и так далее серьезная профессия да то есть ну, э, кандидат медицинских наук то есть там участник многих европейских конференций вот и он ко мне обратился говорит сулиман сможешь мне сайт сделать я говорю, слушай, ну, как бы, я же не знаю, как бы, что, как там написать. Я, конечно же, могу, я... Он говорит, ты же специалист, ты же разберешься. Я говорю, конечно, да, я специалист, разберусь. Я говорю, ну, давай, помоги мне чуть-чуть, два шага буквально. Говорю, вот есть конструктор сайтов, дал ему ссылку на конструктор сайтов. Я говорю, зайди, просто зарегистрируйся и напиши то, что сам знаешь про, про свою специфику, про свою профессию. Вот в любом ключе, просто напиши и все. Вот, значит, он зашел, через там, день пишет мне, а какой шаблон выбрать? Я говорю, а можешь любой выбрать, который на твой взгляд подходит. А, можно, да, хорошо. Через два дня он пишет мне, говорит, сайт больше не нужен, я сделал. То есть, поэтому на самом деле не так, что это страшно, как, как это все малюют. Да, то есть, и в большинстве случаев человек просто ну, боится неизвестности, а на самом деле там. Можно зайти в какую-то программку, потыкать мышкой вечером, и у тебя уже будет работающий интернет-ресурс. А на основании этого работающего, самостоятельно сделанного интернет-ресурса можно уже сделать профессионалом, можно улучшить эту функцию. А если сразу идут профессионалам предприниматели, то, как правило, получается не очень хорошо. Сулейман, а вот сейчас стали очень популярны, наследи меня сильно, я так понимаю, вы тоже проводите их да, для бизнесмена. Что они дают вообще бизнесменам? Что они дают тем людям, которые хотят открыть бизнес? Да и такие семинары, чтобы да? да, особенно в том качестве, в котором их проводят сейчас. А что с качеством? Качество этих семинаров, как правило, все-таки это ну, как бы какая-то самореклама, пиара и так далее. То есть, видите, да, мой подход какой. Я говорю, пойдите, сделайте сами, у вас получится. Чего да. говорят на этих семинарах? У вас не получится, вы полные, там вообще ничего Вы должны дать денежку, чтобы да. вам... Да, вот. И намекают разными, разными способами, ну, вообще как-то... Mm -hmm. да. То есть получается... Нет, а... нет, можно продолжить, мне это нравится. Да, я не хочу просто говорить слово шарлатаны в прямом эфире, да? Почему нет? А, Асса уже сказал, да? Почему нет? Я как-то у нас эфир был по этому поводу, я очень много по этому поводу. Посказывал, что а, так, и есть. Я не а, ну с этим выяснили. Ну я давно говорила, что это 400 сравнительно честных способов отъема денег по на населению. <свят> а вот в целом сумел. Как вы считаете, э, исходя из вашего опыта, даже может быть в большей степени, э, вот эти вот эти технологии, они панацея от какого-то бизнес провала или все-таки изначально сам бизнес должен быть таким? что он ну, должен как-то развиваться, иметь успех. И это только IT ему в помощь. Э, ну, Или даже если вот бизнес изначально как бы чуть-чуть такой вот, ну, что он может быть неуспешным, а вы скажете, что мы с помощью вот этих цел IT можем вырубить так, что он будет приносить хорошую прибыль и вообще быть таким хорошим славным. Ну, главное, что тут нужно понять, это то, что. Этот бизнес, эта бизнес-идея, этот бизнес-продукт должен быть успешным в голове самого предпринимателя да, или продукт-аунда, то есть владельца продукта. Если он там успешным не будет, а, имеется в виду, что это не фантазии должны быть, это должен быть четкий математический расчет, основанный на соцдем-исследованиях, то есть на проведенных опросах, на проведенных интервью, а, возможно, на экспертизе в этой сфере. То есть если без этого, то, конечно же будет все-таки тяжеловато с любыми интернет-инструментами, что-либо сделать. Ну, попробовать, конечно, можно, да. То есть мы часто просто на самом деле отказываем, потому что понимаем, что человек просто свои деньги там как бы он, он на ветер или куда-то еще. То есть мы мы можем отказать да, вот, когда к нам обращаются. То есть если вы видите, что там нет рационального зерна, нет самого математически точно рассчитанного прогноза. Вы, в общем, даже не возьмете за это. Ну вот как я с эльменом сделал, да, то есть это вот мой друг из Москвы, ТМС, мой с спорта по стоматологии. Значит, да, то есть я фактически ему отказал, ведь я мог взять с него деньги, он предлагал, то есть а я говорю, слушай, ну делай сначала сам набросов, а потом оказалось, что набросов, в принципе, уже работает Слема, вот хотелось бы у вас спросить по поводу того, Работая в сфере, сфере бизнес-клеверного, в сфере бизнеса, замечали ли вы, что в принципе какие-то наши потребности отличаются того, по мере того, где мы расположены, то есть по географии, менталитета человеческого. Вот здесь, переехав в Кагестан, я заметила, что здесь в основном популярен Инстаграм, то есть вот все продвигают Инстаграм-страницы, где-то более популярен в центральной России, допустим, именно сайт. Вот вы заметили эту разницу? А вот недавно я вернулся из Узбекистана и с удивлением обнаружила, что там Инстаграм вообще mm -hmm. не, практически не пользуется, там популярен Телеграм. Телеграм-каналы. Yeah. А там не заблокировали, да? <звы> а у нас заблокировали. Yeah, я просто не знаю. Yeah, ни тем, <звы> ни другим не пользуюсь, поэтому для меня это вообще что-то такое. То есть, а в зависимости от специфики региона, <звы> да, имеет смысл что-то mm -hmm. развивать, а что-то не трогать. А -да, Отвечу. Специфика. Безусловно, от местности есть, но она не, не от самой местности, наверное, зависит да? то, есть, что, грубо говоря, мы перемещаемся там из города в город, но что-то меняется. Очень большой фактор – это развязка города, очень большой фактор – это значит, размер, размер города. То есть, например, те вещи, которые в Москве очень хорошо идут в городе сопоставимым по размерам Санкт-Петербург, в принципе, где-то похож по размерам, они идут плохо, потому что география, логистика города другая. То есть это зависит от еще и... Ну, то есть, структуры, да? от структуры. Если люди такого несоциального типа сидят... В, вот в Москве, например, сайты до сих пор работают очень круто. Очень круто. То есть, например, если нужно человеку что-нибудь найти то как бы он не в инстаграме пойдет искать а в более маленьком городе человек он вот помнит что там ему попадалась такая-такая страничка и он там на нее вернется и так далее или спросит у друга то есть сарафанка через социальные сети тоже очень очень, -очень хорошо работает поэтому я говорю что нужно начинать всегда когда мы например где бы мы ни начинали, в Махачкале, в Гунибе или где-то еще бизнес, интернет-бизнес, да, то есть, или бизнес офлайновый с интернет каким-то сайтом, с интернет-страницей, -страни, с интернет-историей, мы должны все-таки, наверное, пойти первым, первым, первым делом и правильные вопросы задать людям, которые нас не знают, но, возможно, купили бы у нас что-то. Ну, давайте спросим у Антура я хочу задать вопрос нашему гостю по поводу того, что же идет у нас в республике, то есть Инстаграм, в сайте, вот конкретно занимаясь бизнесом, что вы подметили? Ну, вы больше Инстаграма развивается теперь, то есть тоже имеет место, Ютуб просматривает активно. А с чем это связано? Ну, в сайте тоже, я думаю, имеет место а можно я тоже вот, андрей хотел, хочу вас спросить что вот, когда вы будете заказывать например интернет продвижение вашего бизнеса вы будете смотреть на то что вот этот антиспециалист он мусульманин или не мусульманин в том плане что у мусульманина вы знаете есть еще какие то такие законы, да, которые вас сближают, по которым он живет таким же законом, что и вы. Или, допустим, вы считаете, что бизнес он вне может быть такой категории каких-то других законов? Ну, допустим, говорить, что я буду выбирать мусульмана, отличать на мусульмане, потому что мне не хочется, допустим, обижать людей, которые не мусульмане. Но в бизнесе, как и везде, допустим, вот, допустим, нашей религии присущи позиция, то есть что мусульмане отличает, это его нравственность, его культура. Поэтому я считаю, что если в бизнесе человек, допустим, пусть он даже если не мусульман, но если его отличает культура и нравственность, то есть его подход я буду с удовольствием и с ними быть Может даже мусульман не очень сильно радует, допустим, чем а, не мусульмане. Поэтому здесь в первую очередь его отношение а, к понятным стоимости, надежности, ответственности. Поэтому всегда буду выбор делать именно сторону. Ну, у меня такой вопрос он был немножко с продолжением, потому что Сулейман хотел спросить у вас. Ведь еще некоторое время назад, когда вот, имя Сулейман было не вашим да, родным именем. Ну да, вас, это не мое родное. Имя. Да, вас звали по-другому. Mm -hmm. а вот сейчас, когда вы встали на пути ислама, а, заказов, кстати, стало больше или меньше? Люди стали больше вам доверять или наоборот, говорят, ну надо же вот у человека такие там перипетии в жизни происходят, может быть, не стоит к нему обращаться? Вот, Интересная страница вашей жизни. Со стороны не мусульман доверие упало однозначно. То есть я был очень активным э, до, до ислама, и на самом деле, во, после того, как я вернулся в ислам, я был очень активным пользователем того же Facebook, у меня порядка трех тысяч э, реальных живых там друзей, подписчиков и так далее. Конечно же, обратная связь, если спросить у них, у каждого, то есть как бы ты стал ему больше доверять? Нет, понятное дело, что они немножечко отдалились от меня. Именно из-за того, что для них чуждает где-то эта религия. Да? Но я стараюсь потихонечку да, в своем фейсбуке, в том числе, объяснять, доносить, показывать свою жизнь с разных сторон. Для этого я свой YouTube канал стал вести. Да? То есть, там стало уже больше подписчиков, чем у меня на фейсбуке. Вот. Но скажем так, то есть структура моих, я не скажу, что заказчиков обращений ко мне структура сильно поменялась, потому что ко мне, конечно, стали больше обращаться мусульмане, но как правило это достаточно такие легкие, быстрые вопросы типа консультации. Мне тяжело, конечно, на них на все оперативно отвечать, но пишут, спрашивают, я стараюсь, да, то есть братьям Если пишут сестры и сестрам тоже давать качественные ответы, да, то есть либо давать ссылки на на те материалы, которые действительно могут помочь в их интересной ситуации. Вот. А, ну, да, и не мусульмане на самом деле не перестали заказывать, просто чуть-чуть изменился портрет, скажем так. Скажите, вот, мы же знаем, что в плане бизнеса, согласно исламским канонам, очень много положений да. Что разрешено, что запрещено, как надо совершать торговые сделки и прочее, прочее. Вот в плане IT-технологий есть вот эти вот какие-то положения, установки, как можно действовать, как нельзя. Вот даже могу пояснить свой вопрос. Вот все мы знаем, когда мы в Яндексе или в Google что-то ищем, да, какое-то слово вводим, потом поисковик нам задает какой-то продукт, ну, что-то мы ищем. И потом, когда мы обращаемся с совершенно другими вопросами, тот же поисковик нам постоянно подсовывает рекламу некогда запрашиваемого нами продукта. Ну вот, не знаю, такое покушение на нашу свободу выбора, не знаю, свободу поиска в интернете. Вот это же чистой воды, мне кажется, эти технологии. Вот они допустимы, с нами, недопустимы. Вы как-то изучали этот вопрос. Ну. Вообще, как дружить с Яндексом? Я понял. Скажем так, эти технологии, они есть, они на нас воздействуют. От них полностью удалиться куда-то, как сказать, не получится. С ними, с ними нужно научиться взаимодействовать. И, то есть, как бы это все настойчиво и навязчиво не было, мы все равно должны ну, с этим научиться м, дружить. То есть, и в том числе настраивать какие-то фильтры. То есть имеется в виду не смотреть тот контент, который э, придет нам и нашей религии, и смотреть то, что полезно, то, что, то, что во благо, то, что развивает нас благо. Ну а вообще, вот, как бы, раз уже речь зашла о Яндексе, mm -hmm. сегодня вот это можно назвать, что это практически искусственный интеллект, который очень многое в нашей жизни как-то решает нас, определяет, то есть что уже наш собственный выбор, мы может быть не думаем, нам кажется, это мы выбрали этот отель, а на самом деле нам Яндекс подсунул то, что было удобно ему, а он действовал в каких-то побуждениях там, что... Не знаю, бизнесмен это в отеле он договорился с Яндексом. Ну, да. Вот так вот незаметно влияют на нас вот эти все интернет ресурсы, что мы даже не ощущаем, что за нас приняли решение. Как специалист по продвижению в поисковых системах уже 14 лет я этим занимаюсь, изучаю это все. Я могу сказать, что, разумеется, большинство людей даже не догадывается, как работает Яндекс на самом деле внутри и Большинство людей думает, все-таки доверяет больше сайтам, которые выдаются в начале. То есть до того, как, соответственно, ну, то есть там, скажем так, после рекламы первые сайты это самые-самые посещаемые сайты в поисковой системе. То есть рекламе доверяют меньше, которая навязчиво достаточно в Яндексе показывается. Да, вот это вот. Когда мы вбиваем, например, там, пиццерия Махачкала, и у нас получается. Первые три это рекламные предложения, а дальше уже идут сайты э, реальных компаний, реальных э, пиццерий, э, ну, либо какие-то э, э, перечни, э, да, то есть списки, да, то есть вот это Значит, вот то, как попадает сайт в первые эти три э, позиции после рекламы, но самые доверенные, да, э, это целая наука, то есть яндекс он является нейросетью, то есть он изучает потребности пользователей, он изучает потребности пользователей на основании предложений, которые в данный момент существуют в рынке, в локальном рынке, например, в Махачкале. То есть, например, у нас есть 10 пиццерий, я не знаю, наверное, вряд ли в Махачкале здесь пицц... именно 10 пиццерий, может быть, там 3 может быть найдется, да. Ну вот он понимает как Яндекс настолько крут, что он понимает, какая из этих пиццерий является более востребованной. Он это понимает на основании того, как пользователь ведет себя в поисковой выдаче. То есть, если он возвращается в поисковую выдачу с сайта и переходит на следующий сайт, он понимает, что предыдущая пиццерия его уже не устроила. На основании этого длительное время, уже порядка 10 лет, в Яндексе накапливаются данные о пользователях, о их предпочтениях, у нас почти у каждого есть э, такие приложения, как Яндекс, такси, Яндекс да, и прочее, прочее, прочее, что позволя позволяет и помогает Яндексу изучать наши конкретно наши потребности, а также выдавать некое резюме или некое да, саммари, некое обобщенное такое, да, э, скажем так представление, что какому-то неизвестному для него пользователю, но проживающему в Махачкале или находящемуся здесь, показать. То есть именно он понимает, какая все-таки пиццерия лучше. То есть, как это ни странно, да, то есть вот если ты делаешь хорошее дело и хороший сервис, и, то есть это может повлиять. Знаете, у меня был случай, я закрыл один бизнес, я ремонтировал айфоны в городе Екатеринбурге и в какой-то момент мы значит рассчитались по всем обязательствам и я решил просто закрыть потому что не было смысла развивать я переезжал в москву и значит я... продавать нет смысла передать кому-то тоже особо некому я вот решил закрыть и мы оставили сайт который был на первой позиции по запросу ремонт iphone мы оставили его работать но при этом Просто отключи ее телефон. В течение двух недель сайт выпал из первых 30 позиций. То есть очень быстро Яндекс реагирует на изменения, значит, на малейшие. Он очень, очень это чутко чувствует, потому что в каждый сайт вмонтированы еще и специальные счетчики, которые изучают поведение пользователей. Яндекс это такая очень думающая система, она действительно показывает лучшего на лучших позициях. Вот знаете, у нас осталась буквально одна минутка эфира. Я поняла, что для нас, для пользователей, в этом есть благо, да? То есть если мы доверяем этой нейросистеме. А вот с чего мы начали? А бизнес, вот люди, которые занимаются бизнесом, они сами могут повлиять на то, чтобы вот те же самые поисковые системы как-то их позиционировали на высоких, ну, на высоких местах или как-то продвигали вот в этой своей нейросети. Или это исключительно Яндекс делает, опираясь, опять же, на запросы потребителей. То есть повлиять со стороны бизнеса, чтобы Моя Пиццерия, если мы не говорим о тех самых первых трех рекламных сайтах, а, а вот дальше невозможно. Разумеется, специалисты могут на это повлиять. Я этим уже так долго занимаюсь, что мы до сих пор влияем. Да? То есть, и разумеется, это можно изменить, это как бы решение Яндекса можно оспорить. Но по сути, это изменение сайта в более компетентную сторону. То есть мы улучшаем сайт по отношению к пользователям, для того, чтобы сайт поднялся выше. То есть у нас есть определенный набор инструментов для этого. Так Поблагодарим нашего гостя. Да, к сожалению, интереснейший разговор подошел к концу, и нам надо продвигать рекламу на Ватане, но прежде еще раз поблагодарим Сулейман Полищук, специалист в области интернет-продвижения веб-технологии, -веб был сегодня нашим гостем, а также он пока является гостем «Махачкалы». Сулейман живет в Екатери... Тюмени, в Тюмени, да, там работает, и обращаться надо туда. Но ну и пока Обращаться здесь. можно на самом деле в интернет, у меня есть просто канал на YouTube, где я много бесплатного и полезного контента выкладываю именно по этой теме. Ну что ж, а мне остается добавить, что Ариб Исламов, а Исмаилов, пардон. Да, можно, Исламов. можно Исламов, да, да Исмаилов. И и вы за Кабачеева были сегодня с вами, дорогие друзья. Хорошего всем дня. Хадит да. Исламов и Хадиджис Okay. <связь> на самом деле все, спасибо огромное, спасибо. что было очень интересно. Нормально получилось? Да, был человек, но. да, все, да. Всегда да. Вот из, из поколевников ведь пытались воздействовать на покупателей. Ну, да. Всегда это пытались сделать по-разному. Сейчас дошло до того, что вот, рассказывал о Яндексе, что Яндекс настолько четко на это реагирует. По большому счету, у нас они, все больше и, и больше решает выбора. Решает выбора, на самом да. деле так. Реально подумать. Мы настолько на автомате все делаем. Мы Ну да, вот Ну, на самом деле ислам это наше спасение. Потому что мы четко понимаем, через свою религию, от чего, ну как бы, как от этого отгородиться. То есть, что как бы идет наносное, я уж не буду пока в эфире говорить этих всех слов там, что, грубо говоря, идет вот не наше. Да нет, нормально. То, есть, э, ну, то есть, есть как бы то, что не от Аллаха. Вот то, то, что оно приходит не от Аллаха, оно, как правило, уводит нас куда-то в сторону, сбивает. И э, любое внешнее воздействие, направленное против нас, оно вот будет восприниматься. В Коране сказано, если не принесет ты вам э, новость, то обязательно разузнайте, чтобы по ошибке не поразить остальных. Ну, да, а о чем сегодня уже раз в говорил. Мане, а то же самое. Принципе, конечно, конечно, да. То есть, да, то есть, да, есть, всего то есть, да, Как да. есть, да, да, да. ну, не есть, На самом деле не сказал, да, сказал. Я, я да, то есть, да, то есть, да, то есть, да, есть, лун, есть, да, есть, есть, потому что у нас всех есть мусульманы, на самом деле те, кто тоже могут вот, выбирать, это же как раз таки люди выбора получается, которые выбирают именно основной пункт, основной дорогу. А в мусульмане все мы живем как, бы, как роботы, да, вот. там мы намазываем, там мы шару произнесли, намаз делаем, все это как бы да, вполне, мусульманы, но живем неосознанно. Вот эта осознанность людей есть, вот это жизнь мусульмана по большому счету. У нас, к сожалению, вот этого не хватает, из-за этого нас захватывают, это да, все угодит. Я сколько раз замечал, тоже поисковик, да, находишь, вот одну вещь, я хочу спросить, там появляется что-то другое, я на него бах, и потом сам себе, ты мне это искал? И минут 20 потратил на то, чтобы рассматривать, это да, совершенно другую вещь. Да? Брат, согласны, если чем более духовным мы становимся, чем больше мы изучаем нашу религию, тем больше мы защищены от этого да. всего. Это. Вы проводите меня уже. уходим? Ну, как хотите, если. А дальше что будет по программе? Здесь пока все. Ладно, хорошо. Дальше уже без сюда Здесь не справиться.